Ну и, конечно же, познакомить вас с изменениями в 0 которые мы ввели для учета требований новых методик. На экране приказы об утверждении новых методик. Каждая из методик содержит таблицу с перечнем видов работ. Обратите внимание, эти таблицы и для сметной прибыли, и для накладных расходов по составу и перечню видов работ одинаковые. Это очень важно. У каждого вида работ есть свой порядковый номер и наименование. В этой же таблице указаны наименования сборников, расценки которых относятся к данному виду работ. Там, где это необходимо, привязка детализирована до номера таблицы сборника. Нормативы сметной прибыли для всех регионов страны одинаковые. В накладных расходах отдельно выделены нормативы для районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к Крайнему Северу. В комплексе А0 мы дополнили системный классификатор видов работ новым перечнем видов работ. Обратите внимание, именно дополнили. В нем сохранился список видов работ по методикам 2004 года. И добавлен список видов работ по методикам 2020 года. Для новых видов работ введен трехзначный код или мы его еще называем шифр. Это позволит нам визуально отличить новый вид работ от старого. Вот пример. Это виды работ с шифрами по новой классификации 2020 года. А это виды работ с шифрами по старой классификации 2004 год. Для нас же пользователей, кто составляет сметы, собственно, сам классификатор практически не интересен. Для нас важен результат, как эти изменения будут работать при расчете смет. Вот база данных ФР-2001 в последней редакции с изменением номер 5. Группа сборников на строительные работы. Земляные работы. Обратите внимание, в правом нижнем углу есть поле Вид работ. Здесь отображается текст 001.1. Земляные работы, выполняемые механизированным способом. Сборник Полы. Здесь также в поле Вид работ отображается текст 011. Полы. Это шифры видов работ трехзначные. Это значит, что расценки данной нормативной базы настроенные на расчет накладных и прибыли по новым методикам, то есть по видам работ согласно классификации 2020 года. А вот база ФР 2001 – одной из предыдущих редакций, например, с изменениями и 3 Они были введены в действие в июле 2020 года. Те же сборники, но вид работ указан 1.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом или полы. Вид работ 11. Расценки этой нормативной базы настроенные на расчет накладных и прибыли по старым методикам. Возьмите себе на заметку такой прием визуального контроля каким видам работ привязаны расценки. Сметно-нормативные базы с привязкой к видам работ по классификации 2020 года вы найдете на сайте инфостроя. Скачайте и подключите их в 0 для выполнения расчетов по новым методикам. И последнее. Расчет накладных расходов и сметной прибыли согласно новым методикам выполняется в каждой строке локальной сметы. Для этого мы в локальных сметах подключаем таблицы с нормативами накладных и прибыли. Таблицы с новыми нормативами уже подготовлены и выложены на сайт в раздел обновления системных данных. Вам необходимо обратиться на страницу обновлений, скачать новые таблицы и загрузить их в комплекс А0. Таблицы относятся к категории системных данных комплекса А0. Вы найдете их в разделе таблицы коэффициентов папка NRSP. В шифрах таблиц мы указали год 2021, год ввода в действие в названии таблиц сделана ссылка на приказы Минстроя об утверждении методик. Правила начисления накладных расходов при строительстве и при ремонте объектов вам известны. Они остались прежними, поэтому, как и прежде, для практического применения мы создали три таблицы. Одну для строительства и две для ремонта. Открою таблицу с шифром NRSP 2021 для нового строительства. В списке видов работ таблицы сначала отображаются виды работ 2004 года, а ниже отображается список видов работ 2020 года. Как визуально их определить, мы знаем. У них трехзначный номер в шифре. Это просто. Для старых видов работ указаны нормативы 2004 года. Для новых видов работ указаны нормативы 2020 года. Это значит, что таблицу НРСП 2021 вы можете использовать при расчете смет с базами данных прежних редакций, то есть привязанных или настроенных на виды работ 2004 года, и с базами новых редакций, привязанных к новым видам работ 2020 года. Подведу итог. В практике расчета сметной стоимости мы используем нормативы накладных расходов и сметной прибыли по методикам, утвержденных в декабре 2020 года приказами Минстроя России 774 и 812. Эти методики ввели новую номенклатуру видов работ, которая отличается от видов работ 2004 года. Для корректной работы в комплексе А0 нами сделано следующее. Первое. В системный классификатор добавлен список новых видов работ. Им присвоен трехзначный шифр, это их отличает от старых видов работ. Второе. Расценки сметно-нормативных баз привязаны к новым видам работ. и третье. Сформированы таблицы с шифрами НРСП-2021, в которых содержатся нормативы накладных и прибыли по новым методикам. Все это нам позволяет автоматически выполнять расчет накладных и прибыли в строках сметы. Спасибо за внимание. Успешной вам работы. С вами был Александр Курочкин.